Инна, сестра, Назови, назови мне его сестра. Искандер Александрович Бабичев. И то и, то, и то, и другое, и третье прилетает в эту в дурную Украину. Не бывает случайных людей, да. не бывает рандомных людей. В этом мире все не случайно, осознание мне так отвечает. Ну да, так вам тоже, слушайте, у вас хорошо поставлено речь, вам тоже начать, вот, и тем более антураж такой, вы знаете, внешний вид это... Лучший комплимент, что я слышал. Приветствую, приветствую, если вдруг прервется, не подумайте, что я переключаю. Никак, ни, никогда на вас так не подумаю. Е, е, еду, поэтому сигнал может потеряться. Поэтому в, в вашей этой, в великой стране может, да. В нашей великой стране даже 5, 5G, говорят, этот сигнал, и вот, блин, вообще деньги просто платишь. Блин, все, теперь вот, это, били. теперь чувствую свое превосходство над многими людьми, когда уже Бабичева повстречал, и даже на ОБС-ке успел нажать, я думаю, все, теперь я могу сам начинать стримить. Значит не плей, значит рекорд вы нажали. Ну и я play, об этом, я, я образно. Ну, просто да. такую легендарную личность повстречать, слова путаются. Да, бросьте. Да, ну, конечно. Легендар... Ну, такой же, как вы. Меня год назад еще никто не знал. Вы тоже мне. Сейчас у меня голова вот так лопнет просто. Я да, ну, в 5 утра да, просыпаюсь 5. По, по вашему этому э, выпуску. Во сколько? Ну, у, у нас в Питере в это, это 5 утра ваши выпуски-то выходят. Ага, да. понятно, понятно. Mm -hmm. Ну, я привык вот так вот устанавливать в это время, поэтому... Извините, если не устраивает, в 5 утра. Не-не, очень устраивает. Как раз проснулся, на этих, на дурных посмотрел, вашу а, спокойную манеру диалога оценил, потом можно еще доспать, либо уже заряженным и идти трудиться. А, ну, тогда, тогда я рад. Если, ну, знаете, как на песне строить и жить помогает. Так, давайте конечно, давайте вот скоммуницируем. Главное, найти, как говорится, в поисках своей аудитории. Ну да, так вам тоже, слушайте, у вас хорошо поставлена речь, вам бы тоже начать. Вот, и тем более антураж такой у вас, знаете, внешний вид это. Я по, я задумываюсь, а просто техническая составляющая меня порой вот немножко напрягает. Я вот э, просто запись в ОБСК научился включать, подвытягивать где-то звук во время записи научился, а для стримов-то там чуть больше надо навыков. А, ну если для стримов, да, я поэтому и не стримлю, у меня, во-первых, для этого времени нету, во-вторых, желания нет, знаете, так вот, э, не, ну, не знаю, не, не мое пока, стримить пока не мое. Ну, блин, вы как-то без стримов себе набили аудиторию, как она у вас появилась? Так? Да я не набивал, люди сами приходят, вы заметили, я ни раз никогда никого не просил подписываться, ну, разве как... В качестве троллинга украинских блогеров или этих э, собеседников говорю, подпишитесь на меня. Ну, это так, знаете, это... С одной стороны, это троллинг, а с другой стороны, знаете, как меценатство, чтобы, ну, может, научиться чему, знаете, может, мысль какая-то у них появится хорошая. Позвольте представиться, Егор. Александр? И Искандер, мне Отлично. больше нравится. Искандер Александр, как хотите, как хотите. Можно просто Бабичев, да? Искандер Александр Бабичев. Да, как хотите. Искандер Александрович Бабичев. И то, и другое, и третье прилетает в эту, в дурную Украину. Да, как это не печально. Надо же было довести страну до такого состояния. Это просто, это жесть, это ужас. Ну это же годами ну, делалось-то. Не, ну да, слушайте, они, вот... Вот на, наступит тот момент, когда они осознают, что, что чувство их собственной значимости не на таком высоком уровне, как они себе это возомнили. Тогда у них начнется, знаете, осознание того, что происходит. они тогда начнут понимать, кто друг, а кто враг. Но это уже, скорее всего, будет <coughs> другое поколение. Не-не-не-не-не. Вы знаете, у них, вот, у них традиция быстро забывать, что было вчера, и переобуваться. Понимаете? Это Как это не печально. Ну, уже никто не помнит, ни Порошенко, ни с чего все началось. Вот сейчас вот большинство, с кем не разговариваешь, почему Россия напала в 23-м, в двадцать втором году. То есть они уже уже нарратив, что напала Россия в четырнадцатом уже пропал, все, уже нет. У них, кстати, я смотрю, сейчас новая модная тема появилась, вот это вот, про то, что... Они гордятся тем, что Киев старше Москвы. Они даже не могут понять, что в этом связи никакой логической и в этом фонду никакого нету. Не, ну у них, понимаете, у них как... Вот в этом тухлому умишке, понимаете, я не могу сказать по-другому. Тухлый мишка. То есть, чем старше, тем пои к нему это умнее. Ну хорошо, тогда если по такой риторике пошли, тогда вот если взять, к примеру, Бухару с Самаркандом, там по две тысячи лет, по две с половиной тысячи лет. Если взять, например, Каир, то там египетские пирамиды, хрен его знает, с какого вообще там до нашей эры. И тут же возьмем Вашингтон, 250 лет. Ребята, где ваша логика? Ваша логика разбивается, а реальность? реальность такая, что, ну... Хоть за что-то надо зацепиться, они пытаются это донести до той аудитории, которая вот противопоставить не может в сферу какой-то там либо неподготовленности, либо э, слабости именно характера, вот они тоже находят себе свою аудиторию. Как, как называет их Олег приемный покой «мускусные крысы»? Я вот буквально дня три назад попал на одного из их блогеров, есть такое них... Я ему кличку даже дал, конечно, некрасиво, но подходит, знаете. Печальный ослик из этого, вот из Винни Пуха. Помните там печальную ослику, они были, и да. Вот у них есть такой великий историк украинский, там в чат рулетки. Вакс Веритатис называется. Пока, и... пока не видел. Ой, посмотри, вакс Веритатис по-английски наберете. И это... Ну, гляните <связывается> Удивительно, он записал. Мы с ним разговаривали минут семь. Я тоже в машине был. Но удивительно, знаете, он сказал, если ты меня не будешь перебивать, именно почему-то на ты перешел. Ну, не будешь перебивать, я тебе объясню. Я говорю, хорошо, не перебиваю. При этом он меня всю дорогу перебивал. Потом я говорю, а можно вот э, не объяснять мне, как вот э, доценту исторических наук, а вот ну, по-простому, как простому человеку, там, как захозу в школе, можно объяснить так, чтобы я понял вот всю вот эту, эту. Нет, говорит, я тебя должен подвести к своему уровню. Ну, мне стало скучно, я переключился, я, я даже не успел сказать, я даже не смог ему сказать до свидания, потому что этот словесный понос перевода меня на его уровень, я даже не мог снова вставить, я просто кнопку нажал. Так удивительно, удивительно в чем заключается, там -то столько комментариев, он тут же выставил этот ролик, типа нагнули Бабичева, ну там же перемога, да? В комментариях люди пишут, как он меня сделал. Заходят ко мне на мой последний ролик, пишут, как тебя там этот э, печальный ослик сделал. Почему ты не выставляешь? Почему это? И вот я в крайнем ролике, я один из комментариев, почему ты не выставляешь, как тебя сделали, я взял его пин, сделал, чтобы... Я говорю, да, посмотрим, что люди скажут. Захотят, выставлю. И там под этим вот его комментарием 400 комментариев, там не выставляя этих балбесов. Вот так вот, знаете... Вот никак. Вот с ними даже разговариваешь с этим украинским блогером, ну, какой-то, знаете, оскорбить, унизить. И вот, причем знают же, что я не из России. Куда ты меня оскорбляешь? Ты должен упасть на колени и благодарить, по идее. Но они-то я... знают, а их аудитория-то многое не знает. Вот они, на что работают, я так понимаю. Не, все знают. У них нарратив же сейчас. У них нарратив, чтобы меня это сдать в ФБР. А. чтобы меня лишили гражданства и, короче, отправили в Россию я, чтобы на дырку ходил, короче, вот так вот да? вот, это, вот это у них, да, мечта я мечту людям дарю ну, хоть какая-то цель у них в жизни более низменная, чем это стать, все, чтоб стало Украиной я вот даже не знаю, какая мечта быстрее исполнится, меня отправить на дырку ходить либо у них вступить в Евросоюз я даже не знаю, что быстрее случилось. мне кажется, ни то, ни другое я тоже думаю, не то, ни другое. Сейчас Евросоюз посмотрит, посмотрит, посмотрит, посмотрит и начнут строить большую-большую стену. Резервацию, резервацию. Огородиться. Да, да. Они же по глупости своей, они радуются. Поляки сдвинули к границам войска. Ну, помните, несколько там, пару месяцев назад. Да, да, да, да, да, было такое. Эти, о, сейчас там брат, наши, брат, и так они сдвинули, чтобы вы туда не ломанулись. <смех> да, да, да, да. Они <смех> не <смех> понимают. Они видят, как им удобно видеть. Да, как, они думают, чтобы вы не ломанулись туда. Куда тут, слушай, сдвигать да? Сколько их <смех> можно, этих безумных там этих держать. Бедные, бедные люди, бед... вы знаете, вот бедные люди, это же надо, что, что надо было сделать с мозгом людей. Вот, вы знаете, такое ощущение, вот взяли в наглую, туда на паломником залезли, и вот так вот, как борщ мешали. Вот там вообще там извилин не осталось, там паштет получился. Ну это ж как говорится, если дураку все время говорит, что он дурак, он и станет таковым, даже если не является изначально. Да, но им же не говорили, что они дураки. Им говорили, что они велики. Ну? И они себя возомнили великими, причем, знаете, у них страна летит в стартара рыну, они великие. Им все должны вокруг. Я говорю, ребята, вы не понимаете, что. Не вам должны, а вы исполняете определенную роль. Ваша роль – таран. Если как таран вы поломаетесь, то вас выбросят. Если как таран вы достигнете заданной цели, то есть пробьете стену крепости, вас опять же выкинут за ненадобность. То есть в любом случае ваша судьба не завидна, ребят. Вот в любом случае. Не знаю, весь мир сна. Я думаю, они скоро станут как эти. Как какие-нибудь африканские народы, которые по всему миру раскиданы, которые там разбежались тогда, или как сирийцы тоже, когда самой изначальной страны не будет, Что-то что такое очень скоро рассыпется. Не, почему вы говорите когда-то? Уже, ну, уже да. везде, уже разъехались, уже везде. И вы знаете, будущее очень печальное, никто не захочет. Если кто-то вот в Европе сейчас, вот, или в Европе, или вот в Канаде много сейчас, вот в Штатах немножко приехали, как только люди более-менее, более-менее найдут себя на месте, то есть начнут изучать язык, начнут более-менее работу находить, это самые толковые из них, которые начнут себя находить, вы что думаете, они потом захотят приехать в разруху? Что вы можете предложить? Разрубку? Естественно, никто не вернется. Они не вернутся, и все, это все, это уже потеряно, это уже ушли люди, их не будет. То есть их не будет. То есть как ты не мри, как ты не мечтай, это, эти люди не вернутся. Я, кстати, немножко отойдем от темы. Я, кстати, вспомнил, по-моему, как минимум один раз точно видел, случай, когда вы это, собирали, ну, как собирали, в общем, какой-то донейшн просили на, это, планировали сбор на это, спонсорство по, по, по, на поездку по России. А, да, да, было. Я сделал, ну, там, знаете, это... Я же это не рекламирую постоянно. Я сделал, да. у меня донат поставил. Ну там, там капнуло вообще ничего. Я да, наберу, сам наберу. Я просто от Питера недалеко живу, так что ждем. Если что, вы, это, вы меня найдете, я вам что покажу. Спасибо, спасибо. Я, спасибо. я, я, думаю, я думаю, я приеду, потому что... Все-таки бывшая Родина, знаете. Все-таки не бывшая Родина, все-таки Родина, знаете. Все вырос там, родился, знаете, не везде бывал. Интересно посмотреть. Все, я, ради такого события я весь свой заранее запланированный график публикации передвинул. Нашу беседу поставлю на завтра. А, не, на 5 утра. Посмотрим, кто кого. На 5 утра по-московскому с хэштегом Бабичу. Не-не-не-не-не. Ну, слушайте, совсем так уже не надо. Ну, куда людей, людей у меня забирается, Не, по поводу вот этого донат, это все, знаете, кто вот, кто из людей отправил, я очень благодарен. Кто не... опять же, это же не обязаловка, это же не для чего. есть более... Более серьезные цели, на которые можно собирать деньги вот у людей. Вот я смотрю, другие собирают. Там, на детей, на еще что-то, на помощь кому-то. На... Ну, да, да, у, да. у вас намного более целей на то, что собирать. А я, у меня все нормально. Работаю, живу, все хорошо. Я хорошо. понял тогда и по настроению в этом видосе, что это не, не прям как клянчине или просьба, а вот, ну, больше не, как по приколу. Не, не, не, не ни в коем разе вы что не, не, не. Меня, вы знаете, меня еще с детства учили, вот, никогда не да, клянча, же. никогда не просил. Опять же, некоторых людей может и ситуация доводит до такого состояния, когда выбора нет. Ну, слава богу, слава богу, вот, у меня такого состояния нет. Не, вот просто, мне, просто я бы, если бы задонатил, я бы задонатил с обязательным условием посещения, как минимум, Санкт-Петербурга, ближайшего ко мне города. Тогда да, а если... Нет, условий, да. Нет. Я, не люблю, я не люблю условия, я условия. Значит, меня купили. Я не покупаю, я не продаю никакие условия. Да, да, это вот этим украинским объясните, они тоже в это. я ни по каким условиям, я не продаю себе это такое дело, никаких. Хотя вот Петербург, это вот это же, слушайте, даже культурная столица. Эрмитаж хотелось бы посмотреть, концкамеру. Вот концкамеру, честно говоря. Ну, этаж не столько, какую хочу посмотреть. Вот, вот, вот есть желание такое, знаете? Белые ну, ночи знаете, хотелось бы Петергоф посмотреть. Петербург с фонтанами. Белые ночи хотелось бы посмотреть, вот. что такое. Ну, разве мосты я здесь видел, а вот э, Белые ночи, вот этого нет. Вот с, это, вот с середины мая по конец июня. Да, я, я слышал, я видел, мне парень тут показывал рулетки как-то. Вот это классно, да, это классно. Я, я, я как-то даже на, на это, на... Сантиметров 60 уже разведенный мост перебегал, перескакивал, перепрыгивали мы там. Что, а у вас там разве не включаются эти как их? А, а... там выставляют а... ограничения вот эти э, водяные, э, как они там правильно, короче водой эти наполненные шлагбаумные люди выставляют, удвигают. Я смотрю, э, подошел парниша такой в кроссовках, а я в этих берцах как раз что-то гулял с, с полторашкой пива, ну, наслаждался погодой. Такой думаю, мне надо на ту сторону или не надо. Тот такой говорит, а побежали. Я говорю, ну, побежали. А там уже пошло, пошло движение. Нам стоят, руками машут, мы такие, ага, сейчас. И вот там уже через вот такое расстояние сигали. Четкое. Все, пропал Бабичев. Пиздец. Бабичева поймал, прикинь. Любишь Бабичева? Капец. Все. Александр Искандерович Победчик из Пектища.